Фатир, слоеная лепешка, которую традиционно готовят в таджикской и узбекской кухне, варианты начинки бывают разными, я предлагаю приготовить лепешки с репчатым луком, это простое и бюджетное блюдо. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить фатир с луком, по желанию в луковую начинку можно добавить любые специи на ваш вкус, если хотите сделать лепешки мягче, то накройте их влажным полотенцем еще горячими, Лепешки получаются очень вкусными, немного сладковатыми. Их можно использовать вместо хлеба. Досмотри вида и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте все ингредиенты. В миске смешайте муку и соль, добавьте растительное масло и воду. Хорошенько выместите тесто до однородного состояния, затем оставьте его на 30 минут накрыв полотенцем. Лук нарежьте тонкими полукольцами, посолите и поперчите по вкусу, руками разомните лук, чтобы он стал мягче. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Тесто разделите на 4 части, раскатайте каждую в тонкую лепешку, смажьте маслом, затем вдоль одного края выложите луковую начинку заверните лепешку рулетом, а потом сверните его улиткой, оставьте лепешки на 10 минут под полотенцем. аккуратно руками сделайте лепешки плоскими толщиной 115 см, но не нарушайте слои. накалите вилкой и смажьте маслом, оставьте лепешки еще на 5-10 минут. Разогрейте духовку до 250 градусов, выпекайте фатир примерно 15 минут до золотистого цвета, после сложите лепешки друг на друга, накройте полотенцем и дайте немного постоять. Фатир с луком готов, приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Продукты и их количество, далее. Мюка 500 грамм, масло растительное, 3-4 столовые ложек, 2 столовые эл. В тесто 1-2 столовые эл. Смазать лепешки. Лук репчатый, 1-2 штук. Соль, 1 чайная ложка, половина чайной ложки. В тесто, половина чайной ложки. В начинку. Перец черный, по вкусу. Вода, 180 мл. Количество порций, 4-8. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня,